Царская крепость. Озеро Каракуль, Каракумское водохранилище, горы Памин. Таджикистан это прекрасное место для путешествий. В соседстве жизнь ведем сто лет. Небес, праздников и Россия и Таджикистан. Пусть будет крепко. Мост Гуска. Вот и закончилось наше небольшое путешествие по Таджикистану. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Шикарный Таджикистан. Итак.